любимый человек принимает алкоголь наркотики чем можно помочь хочу еще раз рассказать о методе который необходимо использовать верите вы или нет каждый раз когда вы начинаете думать о том что ваш человек любимый употребляет отделяйте этого человека от его привычки, мысленно это делайте, как бы создайте двойной образ, с одной стороны милый добрый человек ребенок, а с другой стороны вот эта плохая негативная привычка, представьте, будто она отделяется от человека, после чего начинайте невероятно и сильно со всей злости ругать эту привычку, называю ее самыми бранными словами которые можно подобрать после чего окончанием этого всего является несколько раз подуть и представить будто данная привычка становится льдом и вы ударяете по ней и этот лед рассыпается на мелкие иголочки издувается ветром если это дело